Часто ли вам кажется, что вы не можете понять? С тем, как мыслят люди вашего возраста? Хотя это может заставить вас чувствовать себя одиноким и непонятым, на самом деле это может означать, что вы мудры не по годам. Во многих случаях зрелость сильно связана с возрастом, поскольку зрелость в значительной степени зависит от опыта и знаний. Однако существует также множество жизненных обстоятельств, которые могут заставить вас повзрослеть так, как другие этого не сделали. Быть более зрелым, чем другие люди одного с вами возраста, может означать, что вы способны адаптироваться и справляться с различными ситуациями и окружением более эффективным и действенным способом. А вы считаете себя более зрелым? Вот шесть признаков того, что вы мудры не по годам. Первое. Вы цените время. Считаете ли вы, что важно всегда приходить вовремя? Если вы очень серьезно относитесь к своему времени и распоряжаетесь им эффективно и рационально, то вы, скорее всего, более зрелый человек, чем ваши ровесники. Когда в вашем расписании появляется все больше и больше задач, вы, возможно, поняли ценность времени и важность того, чтобы не тратить его впустую. Например, вы можете начать уделять меньше времени на дела, которые не помогают вам продвигаться к вашим целям или способствуют самосовершенствованию, и больше времени на хобби и занятия, которые помогают вам расслабиться и восстановиться после ежедневного графика. Второе. В наши дни нужно очень многое, чтобы удивить вас. Как часто поступки или поведение людей удивляют вас? То, что вас нелегко удивить, может быть признаком того, что вы мудры не по годам. Это не значит, что люди, которых легко удивить, являются незрелыми. Скорее, речь идет о том, что вы меньше удивляетесь тому, потому что уже сталкивались с подобными вещами. Возможно, вы привыкли к некоторым вещам, с которыми люди вашего возраста никогда не сталкивались. Поэтому вместо того, чтобы удивляться, вы начинаете думать о том, как разрешить ситуацию. Вы используете свой прошлый опыт, чтобы помочь себе сориентироваться в ситуации. Номер три. Вы не беспокоитесь о внешности. Какое значение вы придаете внешности людей? При знакомстве с ними? Один из признаков того, что вы более зрелый человек, чем другие люди вашего возраста, является то, что вы перестали беспокоиться о внешности, в то время как большинство людей стремятся найти внешнее подтверждение своей ценности и значимости, вы знаете себя и то, что вы можете привнести в дело. Такой тип мышления позволяет вам смотреть дальше поверхностный уровень и оценить других и себя глубже. Номер четыре. Вы сосредоточены на самосовершенствовании. Вы когда-нибудь уделяли время тому, чтобы сосредоточиться на вещах? Что вам нужно сделать для самосовершенствования? Если вы делаете это часто, то это явный признак того, что вы более зрелый человек, чем другие. Эта постоянная потребность искать пути для роста и совершенствования может привести к более красочной и лучшей жизни. Это происходит потому, что прогресс, которого вы добиваетесь, и различные навыки, которые вы развили, могут помочь открыть перед вами больше путей и возможностей. Это может отличать вас от других людей, которые могут иметь более пассивное отношение к своему самосовершенствованию. Номер пять. Вы поражаете пожилых людей своей проницательностью. Часто ли вы получаете комплименты от пожилых людей за то, как вы мыслите и справляетесь с проблемами? Один из самых простых способов сказать, что вы мудры не по годам, это получить комплимент от пожилых людей за то, как вы адаптируетесь и справляетесь с ситуациями. Люди вашего возраста могут не понять вас, но вы поймете, насколько вы зрелы. Когда люди намного лет старше вас, делают комплименты, ваши взгляды и мысли. И номер 6: Вы подвергаете сомнению все и вся. Вы любопытный человек. Если вы тот, кто постоянно ставит все под сомнение, есть шанс, что вы более зрелый человек, чем люди вашего возраста. Эта привычка подвергать все сомнению, позволяет вам принимать вещи, прежде чем принять или пройти через это. Если не подвергать сомнению, полученную информацию может привести к дезинформации из-за возможности интереса встать на пути истины, особенно в условиях, когда новости и СМИ в наше время. Кроме того, это может помочь мотивировать вас к развитию своих знаний и понимания вещей. Относились ли вы к какому-либо из перечисленных нами признаков? Сообщите нам об этом в комментариях ниже. Если вы нашли это видео полезным, не забудьте поставить лайк, подписаться и поделиться этим видео с теми, кому оно может быть полезно.